Крошик Дэй представляет. Всем привет! С вами Крошик Дэй. Сегодня воскресенье и у меня день рождения! Арина, чем мы сегодня будем заниматься? Давай позовем аниматоров. О, может, кажется, мы на месте. это студенты, которые прибыли О, да ладно. Ну не может быть. Они какие-то слишком веселые. Смотри. О, Си подожди, подожди. А это что такое? О! Ладно, ладно. Да, да, Знаешь, да, что я предлагаю? Подожди, Джеки. Да. Становитесь-то сюда, а вы становитесь перед нами. Становитесь рядом с нами. О, ну такие жаркие. Господи, Джеки, да, да, да. я просто не могу. О, да. Если честно, оборотни и бурдалаки нравились мне намного больше. Решили попросили нас очень вежливо их встретить. Уэнс, ты, пожалуйста, можешь побольше улыбаться? Ладно, хорошо. Так, оборотни, бурдалаки, каргоны. Кажется, на месте? кажется, все на месте. Все, Джей, не можем идти? Скорее, пойдем. Нет, подожди, подожди, подожди. А вы точно нам ученики Невермора? Так, ну, если честно, они совсем на них не похожи. Ну, хотя, хотя, ты немножко похожа. Мне кажется, это горбон. А, а что, я уже не а что же вы а тут на стере? Подожди, Вензи, а что же вы тогда так близко делаете с нашим Невермором? Что вы здесь делаете? Мне это кажется, что у них здесь какая-то вечеринка, какие-то шарики, которые собрались здесь непонятно почему. Но Друзья, почему вы здесь сегодня собрались? У вас какой-то праздник? А какой? какой? День рождения. День, день рождения? рождения? Подожди, тогда это значит, а тебе Лариса Вимс говорила? А можно пригласить тебя к нам поближе? Ну иди к нам сюда. О, мне уже определенно нравится твоя улыбка. Здорово. Мы с тобой точно подружимся. Можешь мне дать пять? Вот, да ладно, я пошутила как то Ну ладно, а, давай а мне О, супер, сумме. а Джимми? Супер. супер Ну что ж, друзья, давайте с вами знакомиться Меня зовут Венздей Адамс Ну, я думаю, вы все меня узнали И это моя подруга Джимми, да. Джимми конечно, она студент школы Невермор Уже, кстати, между прочим, третий курс Вот так вот И пришли мы сюда не просто так Лариса Вимс, наша директрица, если вы ее знаете, она нам рассказала о том, что где-то здесь должны быть ученики, которые должны быть зачислены на первый курс нашего Невермора. Ну и судя по тому, что мы нашли здесь именно вас, то, скорее всего, это будет и есть. Ну а среди вас есть особая девчонка, которая сегодня празднует свой особенный день. И, конечно, мы уже узнали, что это ты. Скажи, как зовут тебя? Арина. Арина, здорово. Арина, ты когда-нибудь, а, может быть, кого-нибудь замораживала или может быть ты уже покорила может быть кому-то или песнями своими кого-нибудь уже заворожить. сумела заворожить mm сумела -hmm. о как здорово так ты уже определилась ты горгона обороте а ну покажи свои ногти mm -hmm. так, так, может быть, ну, от, твоего, от твоего взгляда все превращаются в камень конечно о как здорово мне приятно это Здорово, и даже трендовый танец знаешь? Конечно. О, тогда да. мы сегодня сможем еще и хорошенечко костями потрясти, как здорово. Так, подожди, а вот эти вот девчонки, это твои подружки или они просто запрелишь нас? Мои подруги. Твои подруги, отлично. Тоже... Их да? и у них тоже есть какие-то имена. Ладно, Конечно. давай с ними познакомимся. Вот разноцветная девчонка, это, наверное, Эль, или ее точно подружка. Yes. А кто это? Она на на половину Уэзи, потому что у нее косички и радужные. А, целых два в одном. Хорошо, а зовут ее как? Даша. Даша, хорошо. Даша, сколько лет тебе? Девять. Девять лет, здорово. А как ты думаешь, вот ты кто больше? Оборотень, Гарбона, Сирена? Не знаю. Не знаю, что тогда сегодня определимся. Хорошо. А вот эту леди как зовут? Маша. Маша, она точно оборотень. Я вижу на ней кошку, значит, она может отойдется к кошку. У меня тоже коты. Значит, ты тоже оборотень? А. О, как здорово. Хорошо, реши. О, а давай будем клышаться. Вот так. Давайте. Сейчас мы на счет три очень громко скажем. Вы хоть не забыли, какими деньги написал, я надеюсь. Нет. Как? Арина. О, Арина. О, молодцы, Арина. Ладно, думала, забыла. Хорошо. На счет три мы громко-громко говорим. Арина, с днем рождения. Но только желательно так громко. Что чтобы все люди на улице нас успели. А потом за обнимаем именно. Ну ладно, без меня.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 Claim a brand new name, oh, and I gonna lie to you. I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. what's the point of living if you ain't having fun? tomato. Ладно, можно назвать его К Савье, можем назвать. Пусть у нас К Савье попутешествует по всему или Тайлер. Тайлер оставляем Хорошо. Итак, сначала мы выходим с нашей первой локации, проходим, покажи, Джени, как мы проходим, покажи нам маршрут. И возвращаемся в мою комнату. О, отличный маршрут. Ну хорошо, тогда Значит, три, верно? Да. Один и два и три. Можно забрать ваше хорошее настроение. Да. Поэтому сейчас Друзья, сделайте кружок вместе жизнь. с нашей Джинни. О, давайте тогда да. снимаем. Сделаем крышу. Беремся за руки. Оп, давай ручку. О, делаем большой-большой большой круг. Большой. Вот так, за ручку. Да. Да, ручки. Ручки. Можно грустить весь путь. Можно опустить. И сделать один шаг назад. Так как у очень плохое настроение вам нужно быть очень очень аккуратными и когда он будет пролетать вверх у вас вам нужно будет очень низко брисе один А и тот, кто быстрее скрутит беда. до розовой а ленточки, а тот а и побеждает. А так, и кто не пишет... написать да. наше волшебное заклинание. Договорились? Начать три тогда... Закручивать хорошо. И... А, да, да, да, да, три. Так, тогда один, два, три. Эй, нет. Ну а что, друзья, наконец-то я к вам снова дошла. Немножко задержалась. Очень хотела показать вам своего нового питомца, но встретила по пути плачущую Энни. Знаете, что она мне рассказала? Она. она? Да, она же радужная девчонка у нас. Вот. И делала она себе одну, значит, интересную вещь. Она еще горгоны у нее ассоциируется с колокольчиком, ведь они вечно поют. А все, там оборотни, они у нее ассоциируются с кристаллами и так далее. И она создала целый волшебную книгу. представляете, как заморозилась? Да, давайте. Давайте. Давайте. Давайте. сложила все. Э, Эти да? Да, а нет, да, она оборот. А, оборот. Да. Вот. А, Оборотнее, а, а, она, кстати, со звездами. А со звездами. Я собственно правильно написала. Да. Вот. Молкая. И все у нее. Звезды. они же надо. Вот. Ну, она эту книгу делала, делала, даже несколько недель. Давай же не делала, посмотрим скорее. Но нет, я не успела вам рассказать. Все ее символы куда-то подевались. И она просто висит. потерялись на страницах нет ни одной не осталось вот в чем проблема но честно я не хочу этим заниматься поэтому может быть вы поможете нам вернуть эту книгу чтобы а. успокоить а, да. я а. уверена что она будет вам очень благодарна Отлично. возможно даже расцелует но ну, ну только не меня ладно Лита, нет. тогда я так все символы принесла а не ученик Да. Ну хорошо, Ариша. Будешь первым. Ариша подбрасывает, что Ариша. И. Это. Ну тебе перебросить. Тебя видно. Ты меня можешь перебросить. И. Супер задание. Супер задание. Значит, тебе сейчас нужно стать центр этого круга а мы с тобой повторяем. Поехали! Э, слушаться папу Пойдите, э, э, Да, маму, еще раз папу Какая самая праздничная песня? Девушки Да, верно? День. Тогда сейчас мы вместе с вами Споем эту песню для нашей именинницы Для этого все приготовили свои ладошечки Все приготовили свои ладошечки И на счет три будем громко-громко петь -громко Хорошо, можно еще один кусочек назад Здорово И я подскажу, что тогда начать угу. Думаю, над этим желанием хорошенечко-хорошенечко. И насчет три будешь задавать. А мы на счет три будем говорят, как Договорились? Итак, один, два, три.